Привет, с вами Александр, 17 апреля. Нахожусь достаточно далеко от Калининграда, километров 150 примерно. Ходит здесь шикарный мост через реку Красная. Построен он в 1901 году. Этот мост кирпичный, но он облицован бетоном. Высота 21 метр. Человек говорит, что самого измерял, говорит, 21 метр. Хотя везде пишут, что 25 это природный парк Вишнинецкий. Если приезжаете в Калининградскую область туристами, посетите и такие места. А то многие едут только на море. А Калининградская область достаточно интересная.